Итак, друзья, здравия! С вами на связи Залевский Денис, представитель правовед Сибири в Иркутской области. И э, мы продолжаем записывать видеоролики э, в серии, э, относящиеся к защите паспорта СССР и э, доказывающие незаконность паспорта РФ. И в этом коротеньком видео мы разберем с вами вкладыш Выдаваемый к паспорту СССР. Вкладыш российского условия, выдаваемый к паспорту СССР. Паспорт от французского «Паспорт», итальянского «Пасапорто», от латинского «Пасус движения и порта врата». Разрешение на проход через городские ворота в Средние века. Государственный документ, удостоверяющий личности гражданства владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей. Ausweis от немецкого Ausweis. Документ, удостоверяющий личность человека, получил широкое распространение во время Великой Отечественной войны 1941-1944 года во время оккупации фашистско-немецкими войсками территории СССР. Аусвайс, выданный немецкими оккупационными властями, советским гражданам, не являлся паспортом и не давал никаких прав граждан, граждан, так, не давал никаких прав, э, граждан Германии. Аусвайс разрешал гражданам СССР находиться на оккупированной территории фашистско-немецкими оккупационными властями. Действие фашистско-немецких аусвайсов было прекращено победноносным освобождением советской армии оккупированных территорий СССР. В 1991 году новые оккупационные власти, именуемые себя как Государство Российской Федерации, возобновили выдачу усвайсов гражданам СССР на территории РСФСР. Первоначально оккупанты выдавали вкладыши к советским паспортам, используя при этом печати МВД СССР и ссылаясь на законы РСФСР для введения в заблуждение граждан, не имея никаких законных оснований. А вот мы видим, тут изображен вкладыш в паспорт СССР. Видим, стоит вкладыш, да, то есть Российская Федерация, владелец паспорта является гражданином Российской Федерации на основании статьи 13.1, по-моему, закона РСФСР, обратите внимание, да, то есть владелец паспорта является гражданином РФ, на основании статьи такой-то закона РСФСР, о гражданстве РСФСР, от 28 ноября 1991 года. То есть это то же самое, о чем я зачитывал в своем видео, где разбирал свидетельство о рождении, где записано точно такое же э, словосочетание, э, граничащее с бредом. То есть э, другими словами можно прочитать так, что... Владелец паспорта является гражданином, там, например, Японии, на основании там статьи какой-нибудь закона а, значит, там, Германии да, о гражданстве в Германии. Ну, вот так вот. То есть полная нелепица. Видим печать, в, это все, в которой это все заверено дело. Читается у нас надпись Министерства внутренних дел СССР. Вот таким образом все это дело делалось. Подробности имеется гиперссылочка. Итак, на этом мы разобрали. Значит, вот это вот вложение. Сейчас посмотрим, что у нас там следующее. По количеству страниц сейчас посмотрим, стоит ли это записывать в этом видео, либо перенести на следующее. Три странички, ну, в принципе, можно. Два прямоугольных чипа размещены во всех российских паспортах. На официальном сайте государственных заказов была размещена информация о проводимом в конце апреля 2009 года тендере на написание специализированного программного обеспечения для энерго независимых чипов для паспортов граждан РФ образца 2001 года как известно два прямоугольных чипа размещены во всех российских паспортах на второй странице они видны на просвет, на просвет страницы в районе фотографий однако ранее никакой информации в эти чипы по крайней мере официально не заносилась. тем не менее технологическая возможность такая изначально существует и внедрение электронных паспортов ограничивалось ранее, лишь отсутствием в достаточном количестве техники, необходимой для записи и считывания информации с электронных носителей. По-видимому, да давно прогнози прогнозируемый момент настал, и вскоре следует ожидать законодательных актов об обязательном прохождении переоформления паспортов. Какая информация будет занесена в электронном виде, кроме стандартных ФИО и даты рождения, предсказать пока трудно. А из описания тендера этого не ясно. Скорее всего, будет добавлена биометрическая информация и, возможно, критические медицинские данные, группа крови и хронические заболевания. Это облегчит оказание оперативной медицинской помощи в случае необходимости. Но в паспорт никто не мешает вшить и другую информацию. Об образовании и дипломах, о судимостях, о перемещении государственной границы и даже о последних звонках с мобильного телефона. Технологически это также возможно. Электронный паспорт сулит гражданам большие преимущества, ускоренное прохождение всевозможных паспортных контролей, быстрота оформления кредитов, получение билетов, поселения в гостиницах и так далее. Но также возможны и негативные моменты, к примеру, отказ в приеме на работу по причине информации о перенесенной когда-то болезни или имевшейся судимости. Основной документ гражданина РФ вызывает у немногих не только чувство гордости, но и тревожный интерес, особенно у неравнодушных исследователей паспорта, имеющих российское гражданство. Не так давно я обнаружил, посмотрев на просвет страницу, с... Фотографии, она же страница 3.4. два непрозрачных затемнения под фото, правильной прямоугольной формы, размером примерно 3 на 7 миллиметров. но ну, мало ли чего не бывает. На паспортах своих родственников и друзей на тех же местах, что и в моем паспорте, я увидел, проверяя их на просвет, то же самое. Причем паспорта ИРФ им были выданы в разные периоды, с 99 по 2007. Безусловно, легально внутренними органами в отделах в МВД по месту прописки. За разъяснениями по поводу обнаруженных мной затемнений под фотографией я обратился в паспортный стол. Но инспектора включили дурака и никак не прокомментировали обнаруженные мной детали. Объяснения я получил чуть позже из, из достоверных источников, непосредственно связанных с этим проектом и потому располагающих необходимой информацией. Разумеется, все приведенные ниже просто версия и только. В наших паспортах электронные чипы, на них нет никакой информации о владельце паспорта, она и не нужна. Только определенный индивидуальный номер. Зачем? Вот одна из версий. В недалеком будущем в общественных местах метро, вокзала, аэропорты, приемные государственных чиновников, транспорт и другое. Наряду с уже привычными турникетами появятся незаметные дистанционные сканеры, способные читать вот эти записанные номера в электронных чипах наших паспортов. Делаться это будет в момент прохода человека с паспортом между датчиками дистанционного сканера. Сканер считывает номер, и если его нет, по тем или иным причинам в базе розыска ничего не происходит. Если же считанный номер совпал с номером в базе, следует определенный сигнал, и гражданины отводят в сторону для выяснения, Дежурящие неподалеку сотрудники органов. Разумеется, нам останется только радоваться из-за повышения показателей в оперативно-розыскной деятельности МВД РФ. Однако есть несколько «но», о которых нас, как всегда, забыли спросить. Данные электронные компоненты в наши гражданские паспорта были установлены без нашего на то ведома, то есть тайна, а стало быть нарушено наше гражданское право, данное нам Конституцией РФ, на тайну частной и личной жизни. Мы лишены фактически возможности получения доступа с целью просмотра информации, содержащейся, содержащейся в этих чипах, несмотря на гарантированное Конституцией РФ право о свободе информации. Более того, руководство ГУВД через уполномоченных паспортных инспекторов отрицает сам факт установки электронных компонентов в гражданский паспорт. В связи с усилением политического давления в вертикали власти в РФ, данная система легко может быть использована для выявления лиц неугодных любому политическому режиму, находящемуся у власти, и защите персональных интересов правящих чиновников и их окружения. То есть достаточно занести в базу данных номера паспортов граждан-организаторов политической акции и при разумном принятии простых полицейских мер, обыкновенный винтеж выявленных организаторов, добиться ее фактического срыва. Причиной всему паспорт гражданина РФ, вернее его электронная начинка. Данная система дистанционного сканирования была придумана для американских пастухов и зоологов в середине 80-х, чтобы электронными сканерами отслеживать перемещение помеченных животных и скота по территории их обитания, включая зимовки. Однако не прижилась из-за дороговизны. При этом разработанные чипы устойчивы к физическим повреждениям, перепадам природных температур магнитным полям. Однако их можно нейтрализовать микроволновым излучением, например, обработкой в домашней микроволновой печи. Подобное явление в России не вызывает удивления, тем более, что давно известно про использование мобильных телефонов в качестве переносного жучка. А ведь все крайне просто, во многом благодаря привязке владельца телефона к паспорту. Сотовый телефон снабжен передатчиком, регулярно связывающимся с сетью оператора, передавая встроенный идентификатор IMEI которые привязаны к номеру паспорта. Местоположение сотового телефона можно определить методом триангуляции с достаточно высокой точностью. Операторская аппаратура любой связи в нашей стране имеет встроенную функцию прослушки и перехвата трафика согласно требованиям SORUM. Включать, исключать наличие недекларированных функций в телефоне, например, дистанционного включения микрофона, тоже нельзя. Страшно? Вопрос. Ну тут есть статья еще почитать. Так, это мы тоже озвучили. Это у нас озвучено. Что у нас есть дальше? Сейчас посмотрим доказательства эффективности паспортов. Сколько у нас занимают страниц. И примем решение включать их в это видео, либо нет. Итак, друзья, этот ролик обещал быть изначально коротким. Мы добавили в него еще один документ, но следующий документ ⁇ доказательство эффективности паспортов и гражданства РФ на примере обращения к суде РФ. Мы уже зачитаем в следующем видео, потому как, если его зачитывать сейчас, то видео уже будет длинным. Вот. И, заботясь о моем и вашем времени, я завершаю это видео. Благодарю всех за внимание. Желаю всем повышения своей правовой грамотности. Занимайтесь саморазвитием. Перепроверяйте информацию, ни в коем случае не принимайте все на веру и до новых встреч.